Владимир Скопцов «Надо жить!» Хоть режьте родину, хоть ешьте От злых невежд мороз по коже И жизнь уже не станет прежней И смерть становится моложе Уже не скроешься в столице и не укроешься в морозы К тебе воротится старицей Чужая боль Чужие слезы Уже не скроешься в столице И не укроешься в морозы К тебе воротится столицей, Чужая боль Чужие слезы Уже забудется едва ли Судьба, пробитая осколком Нас слишком долго убивали Но жить в России надо долго Над нами звезды, словно в тире Беда течет по небу Волгой Мы слишком долго жили в мире Война с чертями будет долгой Над нами звезды, словно в тире Беда Течет по небу Волгой, мы слишком долго жили в мире, война с чертями будет долгой, хоть режьте родину, хоть ешьте, от злых невежь мороз по коже, и жизнь уже не станет прежней, и смерть становится моложе, уже забудется едва ли, судьба. Пробитая осколком, нас слишком долго убивали, но жить в России надо долго, Уже забудется едва ли. Судьба, пробитая осколком, нас слишком долго убивали, но жить в России надо долго. Нас слишком долго убивали, но жить в России.